Чайка говорит, вот заяц. Хочу зайчика увидеть. Вот он уже показался а вот он вот он, а, -а, а, вот он, вот он вот он, вот он, вот он, вот он, вот он сидит. Сидит зайчик, зайчик, привет, Арсюша! Мы оставили первый мост Санкт-Петербурга, а по левому порту нас встречает Первая площадь города. Ее именует Троицкий, в честь Троицкого собора, что ранее стоял на этом месте. Во время революции собор был закрыт, позже разобран, но в качестве напоминания о тех временах к трехсотлетию города построили небольшую часовню, что сверкает на кусолочным куполом сквозь зелень деревьев. Площадь образовалась именно на этом месте не случайно. Ведь тогда был разгар Северной войны, людям было необходимо безопасное место для сборов. А площадь находилась как бы под защитой крепости. Здесь и проводились народные гулянки, военные острова, смотры. Да? Здесь праздновали победу в Северной войне, и здесь же Петру Первому торжествовали.